Всем привет! Продолжаем играть в Fallout, и я продолжаю зачитывать книгу «Совершенный код Стива Макконнелла». А, и сегодня продолжим и завершим такую главу, как «Защитное программирование». Ну и дальше, что там, что-то тут. Дальше у нас «Процесс программирования с псевдокодом». Следующая глава, девятая. Но для начала надо завершить восьмую главу. И в прошлый раз э, я остановился на доле защитного программирования промышленной версии. Ну, а перед тем, как продолжить, я загружусь. В прошлый раз, насколько я помню, я застрял. Короче, я нарвался на каких-то этих беспредельщиков. И у меня был вариант либо зайти в пещеру, а там когти смерти. Ну, либо как-то убежать. Я пытался, пытался, меня убивали. Как я вышел из этой ситуации? А вот так вот. Я съел вот это вот психо. Психо, потом... Потом, да, вот это бафаут. баффаут. Ну да, немного закинулся наркотой. Вот это я, по-моему, не ел. Или ел, не помню. Но дело в том, что после этого в меня даже не могли попасть эти беспредельщики. И я благополучно... Убежал И прибежал вот сюда Сюда я прибежал Я думал Я тут возьму у шерифа квест У шерифа Но шериф говорит Ты еще мал уровнем Я взял уровень Не помню Вроде бы еще при вас Если не при вас То я тут немного ремонт прокачал Потому что у нас там есть яма В которой надо починить генератор И там есть лифт ну генератор я еще не буду течинить, я еще его прокачаю этот ремонт. Ну а пока выйдем в пуст-а в пустошь, какую пустошь у меня патроны я еще хотел где-то купить а, патроны. А здесь я, наверное, ни у кого не куплю. Сейчас я сбегаю к этому товарищу. Есть ли у него какие-то под-а нету. Э, не понял. А куда делать все? Он походу продает кому-то. Смотрите, у него опять опять немало денег. Значит, значит, э, где этот мой раб Вик? Значит, я ему сейчас что-то продам. А продам я ему, наверное. Вот это продам, вот это продам Патр... Блин. Патрончики вот этим мне Наверное, нужны как раз Так, что-то еще продать бы ему Да, вот это Ключ, не, ключ, наверное, пригодится Гаечный, он же Наверное, с его помощью можно что-то ремонтировать и, и, и, и что еще продать? Наверное, ничего Так, это для чего? Это Магнум Ага Не, наверное Наверное, продавать не буду Только вот этот пистолет-пулемет Ну да Так, ладно Хоть что то, -то продам Продадим пистолет-пулемет. О, тысяча. неплохо. Это насколько потянет? Ну, 20 крышек. Ну, тоже пойдет, пойдет, пойдет. Ладно, вот так вот сделаем. 1020. Ну и пойдем а, пошляемся дальше по пустоши. Сохранимся. Итак, продолжаем. Да? Доля защитного программирования в промышленной версии. Оставьте код, который позволяет аккуратно завершить программы. Так, пойду-ка я вот сюда, наверное, вдоль побережья прогуляюсь. Так, если программа содержит отладочный код, определяющий потенциально фатальные ошибки, оставьте его. Это позволит элегантно завершить работу. Например, в марсоходе Патчфайндер инженеры намеренно оставили часть отладочного кода. Ошибка произошла после того, как Патчфайндер совершил посадку. С помощью отладочных средств, оставленных в нем, инженеры из лаборатории реактивных двигателей смогли диагностировать проблему и загрузить исправленный код. В результате Патчфайндер полностью выполнил свою миссию. И это было в марте 1999 года. Так, какие-то беспредельщики появились. Наверное, сейчас их перестреляем. Уходи. Да я-то и не приходил к вам, я просто шел. Ну, это эти мне говорят, уходи. Ну, куда уходи? Я шел, шел, вы тут навстречу. Уходи, куда уходи Блин, Вик этот Косоглазый Ого Ты ударила Нехило Так удар Так, и теперь надо того догнать Не убегайте Так это ты, не убегай Куда ты, блин Ладно 240 очков опыта. Взять. Режики тоже какую-то цену имеют, поэтому будем забирать. Итак, идем дальше. Регистрируйте ошибки для отдела технической поддержки. Обдумайте возможность оставить отладочные средства в промышленной версии. Но изменить их поведение на более подходящее. Если вы заполнили ваш код утверждениями, прекращающими выполнение программы на стадии разработки, на стадии эксплуатации можно не удалять их совсем, а настроить процедуру утверждения на запись сообщения в файл. Убедитесь, что оставленные сообщения об ошибках дружелюбны. Если вы оставляете в программе внутреннее сообщение об ошибках, проверьте, что они дружественны к пользователю. Пользователь одной из первых программ Стива МакКонова сообщила ему, что получила сообщение, гласившее «У тебя неправильно выделена память для указателя, черт возьми». К счастью для него, у этого пользователя было чувство юмора, и все как бы обошлось. Общепринятым и эффективным подходом является уведомление пользователя о внутренней ошибке и вывод телефона и адрес электронной почты, по которым о ней можно было бы сообщить. Так, следующий подраздел. Добрались до следующего подраздела. Защита от защитного программирования. Вот и такое бывает. Избыток защитного про программирования сам по себе создает проблемы. Если вы проверяете данные, передаваемые через параметры, во всех возможных местах и всеми возможными способами, ваша программа будет слишком большой и медленной. Еще хуже то, что дополнительный код, необходимый для защитного программирования, увеличивает сложность. Например, или не, например, а, а, а написанный в этих целях код не лишен недостатков. И вы можете находить дефекты в коде защитного программирования, так же как и в обычном коде, особенно если вы добавляете его мимоходом. Подумайте, где надо защититься и, соответственно, расставьте приоритеты защитного программирования. Че, или можно подождать эту, э, А не, они вон все идут Ну и добрались до Контрольного списка э, Защитного программирования Ну и сейчас я его зачитаю Итак, общие Вопросы Реализована ли в методе защита От некорректных данных Используй... И... О-оу Вот это да Валим Ну это ребятки Уже надо было сохраняться почаще Ладно <coughs> Так ладно используете ли вы утверждения для документирования допущений Включая пред и пост условия Используется ли утверждение для документирования только тех условий, которые никогда не должны происходить? Определены ли в архитектуре или высокоуровневом проекте системы технологии обработки ошибок? Указано ли в архитектуре или высокоуровневом проекте системы, чему будет отдаваться предпочтение при э, обработке ошибок? устойчивости или корректности, построены ли баррикады для изоляции разрушительного эффекта ошибок и уменьшения объема кода, занятого в обработке ошибок, установлены ли отладочные средства таким образом, что их можно активировать и деактивировать без особых проблем. Хватает ли защитного кода? Не слишком ли много и не слишком ли мало? Использованы ли технологии наступательного программирования, чтобы затруднить пропуск ошибок на стадии разработки? Теперь исключения. Это были общие вопросы, а теперь исключения. По поводу иск... Ой, а что не на меня я-то думал вы со мной заодно а оказывается нет да хватит вам начнем ну начнем Ого, отстрелил стрелил по пол так исключение Определен ли в проекте стандартизированный подход к обработке исключений? Рассмотрены ли альтернативы исключений? Обрабатывается ли ошибка по возможности локально или генерируется нелокальное исключение? Возможно ли исключение в конструкторах и деструкторах? Генерируются ли исключения в методах на подходящих уровнях абстракции? Содержит ли каждое э, исключение все относящиеся к нему данные? Свободен, свободен ли код от пустых блоков catch? Или, если блок catch действительно допустим, задокументировано ли это? И... Последнее в, списке, в контрольном списке, это вопросы безопасности. Так, сейчас я сохранюсь. Так, вопросы безопасности. Действительно ли код, проверяющий некорректные дан... входные данные, контролирует попытки переполнения буфера? Внедрение SQL и HTML кода. Переполнение целых чисел и других злонамеренных действий. Все ли ошибочные коды возврата проверяются? Все ли исключения перехватываются? Не содержат ли сообщения об ошибках информацию, которая может помочь злоумышленнику взломать систему? Ну, на этом... На этом защитное программирование, но ну, глава заканчивается. Единственное, в конце главы у нас здесь есть ключевые моменты. Итак, ключевые моменты. Промышленный код должен обрабатывать ошибки более изощренно, чем по принципу мусор на входе, мусор на выходе. С помощью технологии защитного программирования.. Ошибки легче находить, легче исправлять, и они наносят меньше вреда промышленному коду. Утверждения позволяют обнаружить ошибки на ранней стадии. Особенно в больших системах, системах повышенной надежности и в системах с часто изменяемым кодом. Выбор способа обработки некорректный Некорректных входных данных – это ключевое решение обработки ошибок, принимаемое на этапе высокоуровневого проектирования. Исключения предоставляют возможность обработки ошибок в измерении, отличном от нормального хода алгоритма, если они используются с осторожностью, то является важным дополнением в интеллектуальном инструментальном наборе программиста. Применять их следует то после сравнения с другими технологиями обработок ошибок, обработки ошибок. Ограничения, применяемые в промышленной версии системы, не обязательно должны относиться и ко времени разработки. Пользуясь этим преимуществом, вы можете добавлять в отладочную версию любой код, помогающий быстро выявлять ошибки. Так, что-то они не помирают. О, один помер. Вик. Вик бы тоже, конечно, не нарывался бы, потому что он сейчас помрет, и что мне делать? Перелом. Ого. Ого. Как это перелом? Что у него там переломалось? Надо, наверное, вот этого а, мудилу убить, который за виком бегает. Перелом, переломом. О, о, нормально. Переориентировал на себя. И сейчас надо их добить. Сюда Какое-то поселение Интересно Патроны потрачу А окупятся а ли они или нет Ого Это было больно Перелом у меня Вы че, а чем он бьет Это уже не смешно, кстати это если перелом, то получается я меньше хожу, у меня меньше, наверное, очков действия. Уходи. Да я не трогал вас, уходи. Уроды. На тебе. Оставь нас. Да сейчас оставлю. Сейчас помрешь ты я оставлю. Да блин, патроны-то не бесконечные. на тебе ну как-то бы полечиться только как у них же наверно бомжа этих ничего нету ножик колодец веревки у меня походу нету можно было бы попробовать подцепить веревку может внизу что-то есть Так, так, так, так, ничего нету, попробуем полечиться, да, вот это доктор Хэйп 15, 15, 15, навык только, вряд ли Не получается, а ну-ка на Вике доктора, и что, ух ты, 50 опыта, а ну-ка доктор Не получается. Э -э, Первую помощь. Не получается. Ну, наверное, надо м -м переночевать, что ли, до, до выздоровления. Потому что с переломом ходить. Он даже не бегает. Он идет. Ну, давай зайдем в палаточку. И... Спать до выздоровления всех. Итак, новая глава у нас вот начинается. Процесс программирования с псевдокодом. Ты, что тут, че тут, че тут. Ну, вкратце, оно еще тут аббревиатура такая. ППП. Процесс программирования с псевдокодом. Или псевдокод программных процесс. Ну, псевдокод, он как бы уменьшает объем работы по проектированию. И документированию, и улучшающий качество и первого, и второго. До выздоровления я поспал, только... Только что-то у меня зависло. Не понял. А, не, не зависло, там мышка глючит. Да елки палки. Так, ладно. Эм... Начнем, да? Так, этапы создания класса. Ну, это первая подглава. Подглава. Так, сейчас как это все вылечить? Блин. Переломы. Откуда? Как они появились? Это вообще... Не знаю, раньше такого не было. Так, ладно, идем. Идем, идем. Процесс программирования с псевдокодом. Этапы создания класса. Создание общей структуры класса. Проектирование класса связано с множеством отдельных вопросов. Определите функции класса, секреты, скрытые в нем и точный уровень абстракции. предоставляемый интерфейсом класса. Определите... Ладно, сюда больше не идем. Определите основные открытые методы класса и спроектируйте все не тривиальные структуры данных, используемые им. Пройдитесь по всем этим пунктам столько раз, сколько необходимо для создания четкой структуры класса. Эти и многие другие вопросы э, уже обсуждались с нами, поэтому, поэтому, ну, в, в, когда я зачитывал там по поводу класса. Итак, конструирование методов класса, всех методов класса. Определив на первом этапе основные функции класса, переходите к конструированию каждого отдельного метода. При конструировании отдельных методов обычно выясняется потребность в дополнительных методах, как более низкого, так и более высокого уровня. И вопросы возникающие при их создании приводят к необходимости пересмотра общей структуры класса. Оценка и тестирование всего класса. Обычно каждый метод тестируется при его создании. После того, как класс в целом становится работоспособным, его нужно пересмотреть и протестировать как единое целое для выявления тех проблем, которые невозможно определить на уровне отдельных методов. Этапы построения метода. Многие методы класса, такие как э, аксессоры или интерфейсы к другим классам, могут быть простыми и понятными для реализации. Реализация других будет сложнее. И для их создания требуется систематический подход. Основные действия по созданию метода это проектирование, проверка структуры, кодирование и проверка кода. То есть обычно выполняются в следующей последовательности. Начало это у нас проектирование метода. Дальше проверка структуры, возможно опять проектирование. Проверка структуры, возможно опять проектирование. Дальше идет кодирование метода. Кодируем, потом пересмотр и тестируем код. Кодируем, пересмотр и тестируем код. Возможно, на этапе пересмотра и тестирования нам нужно опять спроектировать метод. После проектирования метода, опять проверка структуры, потом кодирование, потом пересмотр и тестирование. Ну и если все хорошо, то глюки какие-то, то то завершение, этап завершения. Так, псевдокод для профи. Так называется под глава следующая. Псевдокодом называют неформальную нотацию на естественном Опачки, это что такое? Постоим сбоку. Так, ладно, псевдокод. Это неформальная нотация на естественном языке описывающую работу алгоритма, метода, класса или программы. Процесс программирования с псевдокодом относится к конкретной методике применения псевдокода для эффективного создания кода методов. Поскольку псевдокод напоминает естественный язык, разумно предположить, что любая перефразировка ваших мыслей выполненная на нем, будет иметь одинаковый эффект. На практике же вы обнаружите, что некоторые стили псевдокода предпочтительнее других. Применяйте формулировки в точности, описывающие отдельные действия. Избегайте синтаксических элементов языка программирования. Псевдокод позволяет проектировать на несколько более высоком уровне, чем код. Применяя конструкции языка программирования, вы мыслите на более низком уровне и теряете преимущество проектирования на высоком уровне, загружая себя ненужными синтаксическими ограничениями. Пишите псевдокод на уровне намерений. Описывайте назначение э, подхода, а не то, как этот подход нужно э, реализовывать на выбранном языке программирования. Так, я тут аккуратненько просто пошарюсь. Аккуратненько вот так вот. чтобы они не согрелись, потому что все эти вещи мне пригодятся. Так, возьмем и валим отсюда. F5. Так, пишите псевдокод на достаточно низком уровне, так чтобы код из него генериров, генерировался практически автоматически. Если псевдокод написан на слишком высоком уровне, могут возникнуть проблемы кодирования. Детализируйте псевдокод до тех пор, пока вам не покажется, что проще было бы написать код. Написав псевдокод, вы окружаете его кодом, а псевдокод превращается в комментарии программы. Если вы руководствуетесь перечисленными правилами создания псевдокода, комментарии в вашей программе будут полными и ясными. Итак, выгоды, которые вы получите, применяя псевдокод. Ну, стиль псевдокода. Тут дело в том, что есть такие примеры, в котором просто вот человеческим языком написано. Вот пример псевдокода. да, Я там частично зачитаю. То есть вот черным по белому буковками обычными написано. отслеживать текущее число используемых ресурсов. На следующей строке. Если другой ресурс доступен, то Следующая строка. Выделить структуру для диалогового окна. Дальше. Если структура для диалогового окна была выделена, то учесть, что используется еще один ресурс. Ну и все в таком виде. То есть это пример такого псевдокода. Так вот, выгоды, какие, какие выгоды вы получите, применяя такой стиль псевдокода? Псевдокод упрощает пересмотр конструкции. Вам не потребуется вникать в исходный код. Псевдокод поддерживает идею итеративного усовершенствования. Вы начинаете с высокоуровневой конструкции, уточняете ее до псевдокода, который в свою очередь преобразуется в исходный код. Такое последовательное усовершенствование, ос осуществляемое шаг за шагом. Позволяет проверять свои проектные решения по мере перехода на более низкие уровни. В результате вы обнаруживаете высокоуровневые ошибки на самом верхнем уровне. Среднеуровневые на среднем, а низкоуровневые на самом нижнем, прежде чем они создадут проблемы. Да что ты будешь делать ну ну а, эти собаки псевдокод упрощает внесение изменений что проще исправить линию на чертеже или снести стену и сдвинуть ее на метр в сторону В Программирование... <связать> программировании эффект не столь драматичен, в плане физических усилий но идея та же несколько строк псевдокода легче исправить чем страницу кода одна из основ успеха проекта отловить ошибку на наименее значимой стадии когда для ее исправления требуется минимум усилий поиск ошибки на стадии псевдокода требует гораздо меньше затрат чем после полного кодирования, тестирования и отладки. Так что э, есть экономический стимул обнаружить ошибку как можно ранее. Псевдокод упрощает комментирование программ. В типичной ситуации вы сначала пишете код, а затем добавляете комментарий. При э, программировании с помощью псевдокода э, предложения псевдокода становятся комментариями. Так что, на самом деле, их проще оставить, чем удалить. Псевдокод сопровождать проще, чем другие виды проектной документации. При других подходах проектная документация отделена от кода, и внесение в нее изменений порождает несоответствие. При программировании с помощью псевдокода – Предложения псевдокода становятся комментариями программы. Внося изменения в комментарии, вы таким образом поддерживаете в корректном состоянии проектную документацию. Псевдокод как инструмент проектирования трудно переоценить. Исследования показали, что программисты предпочитают псевдокод за его возможности упрощать создание программных конструкций так делать блин потерял конструкции помощь в определении некорректных проектных решений простоту документирования и и и внесение изменений Псевдокод не единственный инструмент детального проектирования, но наряду с псевдокодом полезная вещь, но наряду с псевдокодом полезная вещь в инструментарии программиста. Попробуйте его в деле. Ну и дальше мы обсудим Бэмс и чё? Блин, да это задолбало вот, Реально, перелом Если вы получаете перелом где-то в фалауте, Надо идти в ближайший город и лечиться Потому что тупо я даже убегать от, э, убежать от врагов не могу У меня это количество очков действий просто, просто маленькое И никуда убежать я не могу Вот я пытаюсь дойти до этого города Но встречаю всяких всяких, всяких зверюшек и мое умение, вот это, ну, там, как оно называется, при котором я замечаю, там, врагов, что-то вообще не работает. Ну, вот, опять эти геки. как я от них убегу, вот, кто мне скажет? Никак. Ну, попробуем, что делать. он сейчас начнут бить... Ногами, руками. Попробую отстреливаться. А то не, отстреливаться, не вариант. Вообще одно очко действия для того, чтобы убежать. Так, ладно. Конструирование методов с использованием псевдокода. Итак, первое, что у нас? Проектирование метода. Определив состав методов класса, приступайте к их проектированию. Допустим, вы хотите написать метод вывода сообщений об ошибке, основанного на коде ошибки. И назвали этот метод report.errorMessage. Вот неформальная спецификация report error message. Report error message принимает в качестве входного параметра код ошибки и выводит сообщение об ошибке, соответствующее этому коду. Кстати, я вот так вот буду сохраняться, заходить в каждую клеточку и сохраняться. Он отвечает, этот метод, за обработку недопустимых кодов. Если программа интерактивная, report.error.message выводит сообщение пользователю. Если она работает в режиме командной строки, то э, заносит сообщение в файл. После вывода сообщения, report.error.message возвращает значение статуса. указывающие, успешно ли он завершился. Этот метод используется в качестве примера дальше во всей этой главе, которую я буду зачитывать. А в оставшейся части этой главы или раздела описывается его проектирование. Итак, проверка предварительных условий. Прежде чем что-либо сделать с самой процедурой, Убедитесь, что функции метода четко. Что функции метода четко определены и соответствуют общим проектным решениям. Определите задачу решаемую методом. Сформулируйте задачу, решаемую методом настолько детально, чтобы можно было переходить э, к созданию метода. Если проект высокого уровня достаточно подробен, эта работа уже сделана. Проект верхнего, верхнего уровня должен содержать по крайней мере следующие информацию, скрываемую методом, входные данные и выходные данные. Предусловия, которые гарантированно должны соблюдаться до вызова метода. Ну, это входные значения, находятся в заданном диапазоне. Потоки инициализированы, файлы открыты и так далее. Дальше постусловия, которые гарантированно должны соблюдаться, прежде чем метод вернет управление вызывающей программе. То есть это выходные данные находятся в заданном диапазоне. Потоки инициализированы файлы открыты и так далее и тому подобное так ну нормально тут интересно сколько томми ган стоит 2 800 ну пойдет 28 37 28 37 есть есть сколько мне деньжат о, уже 6400, нормально. Итак, вот как это выглядит для метода ReportErrorMessage. Ну, первый метод скрывает текст, текст сообщения и текущий метод обработки интерактивной или командной строки. Выполнение каких-либо предусловий не требуется. Входными данными является код ошибки. Выходные данные двух видов. Сообщение об ошибке. И статус, возвращаемый Report Error Message, вызывающий программе. Возвращаемый статус должен принимать одно из двух значений: success или failure. Ну, это пример. Пример, пример для для метода reporter or message, То есть поэтапно были Определены по пунктикам Ну все остальные, скажем так, этапы Так, ладно, подождите, дай-ка я Блин, а что он меня не полечит? Это плохо Броня. О, броню надо. Вику. Вику надо прикупить броню. Так, 22.19, да. Так, идем дальше. Дальше у нас тут название метода. Вопрос именования метода. Не понял. Ай, блин, я, я что-то тупанул, да? Да, надо же было нажать предложить. Ладно, 21. Вот так вот. Так, название метода. Вопрос именования метода кажется тривиальным. Но хорошее название это признак высокого стиля программирования. И дело это непростое. Вообще метод должен иметь понятное, недвусмысленное имя. Затруднения в выборе имени метода могут свидетельствовать о том, что его назначение не совсем понятно. Неясное, невыразительное имя метода сродни предвыборным обещаниям политиков. Вроде бы о чем-то оно и говорит, но если задуматься, непонятно о чем. Если можно дать методу более ясное имя, сделайте это. Если невыразительное имя – результат неясных проектных решений, вернитесь к ним. Не понял. Ладно. Ему что, эта броня не надо? А, не надо так вернитесь к ним и измените их в примере report error message вполне недвусмысленное имя что означает хорошее имя так а как же мне полечиться как мне полечить этот перелом кто может меня вылечить Блин, это плохо. Это плохо. М -м блин, с этим же не вариант. Надо подумать, где бы можно было бы полечиться. Так, сюда мы идти не будем. Я тут уже был. А, как же лечить перелом? Ладно, может там кто-то. Хотя тут больше доктора нету. Опачки, а что такое? Кто тут? Кто тут? А, вон. Какой-то кратокрыс или что? Так, ладно. А, решите, как тестировать метод. В процессе написания метода думайте о том, как вы будете его тестировать. Это принесет пользу вам при блочном тестировании и тестировщикам, проводящим независимое тестирование. В нашем примере входные данные просты, так что можно планировать тестирование Report Error Message со всеми допустимыми кодами ошибок и различными неверными кодами. Исследуйте функциональность, предоставляемую стандартными библиотеками. Основная возможность улучшить качество и производительность своего кода, повторно использовать имеющийся хороший код. Если метод кажется вам слишком сложным, и у вас возникают проблемы с его проектированием, спросите себя, не реализована ли часть его функциональности в Библиотеках языка, платформы или средства разработки, которые вы применяете. Нет ли нужного кода в стандартных библиотеках вашей компании? Множество алгоритмов уже реализовано, протестировано, обсуждено в профессиональной литературе. Пересмотрено и усовершенствовано. Не тратьте время на реализацию готового алгоритма, по которому написана кандидатская диссертация. Продумайте обработку ошибок. Продумайте обо всем плохом, что может случиться с вашим методом. Подумайте о плохих входных данных, недопустимых значениях, возвращаемых другими методами и так далее. Методы могут обрабатывать ошибки разными способами, и вам нужно четко определиться с одним из них. Если стратегию обработки ошибок определяет архитектура программы, вы можете просто следовать этой стратегии. В других случаях вам следует решить, какой подход будет оптимален в данном конкретном случае. Думайте об эффективности. В зависимости от ситуации вы можете подходить к эффективности одним из двух способов. В первом случае, в подавляющем большинстве систем, эффективность не критична. При этом убедитесь, что интерфейс метода достаточно абстрагирован, а код читабелен. И при необходимости вы можете его легко усовершенствовать. При хорошей инкапсуляции вы сможете заменить медленные ресурсоемки конструкции языка высокого уровня более эффективным алгоритмом или реализации на быстром компактном языке низкого уровня, не затронув при этом другие методы. Во втором случае, в незначительном числе систем, производительность критична. Проблемы производительности могут быть связаны с недостатком соединений с базой данных, ограниченной памятью, малым количеством доступных <coughs> дескрипторов и другими ресурсами. Архитектура должна указывать, сколько ресурсов каждому методу или классу может быть предоставлено и как быстро он должен выполнять свои операции. Как правило, не стоит а, тратить много усилий на оптимизацию а, отдельных методов. Эффективность в основном определяется а, конструкцией высокого уровня. Обычно микрооптимизация выполняется только тогда, когда закончена вся программа. И выясняется, что высокоуровневая конструкция исчерпала свои возможности. Свои возможности обеспечить нужную производительность. Не теряйте время на вылизывание отдельных методов, пока не выяснится, что это необходимо. Так... Так, так, так, ладно. Что надо, чтобы купить гроб? Что нового в городе? О, кто-то разрывает могилы. А, я буду... Чем могу, не понял. Блин, невнимательно читаю, ладно. Исследуйте алгоритмы и типы данных. Если доступные стандартные библиотеки не предоставляют нужной функциональности, имеет смысл исследовать литературу с описанием алгоритмов. Если вы нашли подходящий готовый алгоритм, корректно адаптируйте его к применяемому вами языку. Пишите псевдокод. У вас не будет сложности, если вы прошли все предыдущие этапы. Основное назначение которых в том, чтобы у вас сложилось четкое понимание того, что нужно писать. Закончив предыдущие этапы, можно приступать к написанию высокоуровневого псевдокода. Запускайте редактор кода или интегрированную среду разработки и пишите псевдокод, который станет основой исходного текста программы. Начните с основных моментов. Самое... А затем детализируйте их. Самая главная часть метода это заголовок комментарий, описывающий действие метода. Так что начните с краткой формулировки назначения метода. Написание этой формулировки поможет вам прояснить ваше понимание метода. Если вы испытываете затруднения при написании этого обобщенного комментария, вам, видимо, следует лучше разобраться с ролью этого метода. Ну и тут такой небольшой пример, заголовка метода. Этот метод выводит сообщение <coughs> на основании кода ошибки, получаемого от вызывающей программы. Способ вывода сообщения зависит от режима работы, который он определяет сам. Он возвращает значение, указывающее на успешное завершение или сбой. Написав общий комментарий, добавьте высокоуровневый псевдокод. И вот пример псевдокода метода. Установить статус по умолчанию «в сбой». Найти сообщение соответствующие коду ошибки. Если код ошибки корректен, если работа в интерактивном режиме, вывести сообщение и указать успешный статус. Если работа в режиме командной строки Запротоколировать сообщение об ошибке И указать успешный статус Если код ошибки не корректен э, Информировать пользователя об обнаружении э, внутренней ошибки И вернуть статус То есть это был пример заголовка метода И пример псевдокода метода И еще раз этот псевдокод, который я зачитал, достаточно высокого уровня. Он не содержит конструкции языка программирования, а объясняет последовательность действий на естественном языке. Продумайте применение данных. К структуре данных можно подходить с разных позиций. В нашем примере данные простые, и манипуляции с ними не являются существенной частью метода. В противном случае важно продумать основные фрагменты данных до построения логики метода. Когда вы будете строить логику метода, структуры основных типов данных окажутся весьма полезны. Проверьте псевдокод. Написав псевдокод, и спроектировав данные, уделите минутку просмотру написанного. Задумайтесь, как бы вы объяснили это кому-то другому. Попросите кого-нибудь прочитать написанное и выслушать ваше объяснение. Вам может показаться глупым просить коллегу посмотреть на какие-то 11 строк псевдокода. Но результат вас удивит. Псевдокод более ясно обозначает ваши ошибочные намерения, чем код на языке программирования. К тому же люди охотно просматривают несколько строк псевдокода своих коллег, чем 35 строк программы на C++, на языке C++ или Java. Убедитесь, что вы имеете четкое представление о том, что и как делает метод. Если вы не понимаете его концептуально на уровне псевдокода, какой же тогда у вас шанс разобраться в нем на уровне языка программирования? Если его не понимаете вы, кто его поймет? Отпишите несколько идей псевдокодом и выберите лучшую. Пройдите по циклу. Прежде чем кодировать, реализуйте как можно больше своих идей в псевдокоде. Приступив к кодированию, вы эмоционально вовлекаетесь в этот процесс, и вам труднее отказаться от плохого проекта и начать заново. Общая идея раз за разом проходить по псевдокоду, пока каждое его предложение не станет настолько простым, что под ним можно будет вставить в строку программы, а псевдокод оставить в качестве документации. Часть псевдокода, написанного при первых подходах, может оказаться достаточно высокоуровневой и потребовать дальнейшей декомпозиции. Не забывайте это сделать. Если вам непонятно, как закодировать какой-то фрагмент, продолжайте работать с псевдокодом, пока это не прояснится. Продолжайте уточнение и декомпозицию, пока это не будет выглядеть как напрасная трата времени по сравнению с написанием настоящего кода. Так, ну, на сегодня все. На сегодня все, а с этими переломами, конечно же, некрасиво получилось. И чё я хочу? А я хочу куда-нибудь дойти все-таки, в какой-то другой город. Возможно, там полечиться, потому что, ну, с переломами это не вариант. И пойду я, пойду я куда-то ну не знаю сюда а где то что тоже должны быть какие то поселения потому что в сторону побережья я пошел там вот эти анклавщики видимо там рядом их город находится ну, который конечно же охраняется там эти патрули шарятся ну и туда надо идти уже подготовленным соответственно идем в другую сторону в нью Рина я идти пока не хочу. Хотелось бы туда приехать на Точиле на машине. Поэтому, поэтому нам надо доктора. В Реддинге доктор мудаковатый оказался и лечить не хочет. О, о, какое-то поселение. Главное сейчас не нарваться на каких-то беспредельщиков. Так, что это за поселение? Эм, так, оружие спрячем. Судя по всему, <coughs> что-то тут не очень поселение. Модок. Так, что такое модок? Ага, это небольшой старомодный фермерский городок, окруженный бескрайними полями мертвых или почти мертвых посевов. Ну что ж, давайте походим по модноку. Это сравнительно, ну написано так, сравнительно крупное поселение с развитой инфраструктурой. Поскольку в городе есть шериф, но отсутствует укрепление и военизированные формирования, есть основания полагать, что местность в округе является спокойной и малонаселенной. Расположение модока довольно удачное. Местность не заражена, за исключением какого-то огорода огорода какого-то фарала, где водятся радиоактивные крысы и свинокрысы. Через город проходит один, торг... один из торговых маршрутов. И содержание гостиницы является прибыльным делом. По всей видимости, Модок является характерным послевоенным поселением, которое ведет натуральное хозяйство и занимается мелкотоварным ремесленным производством. А в частности, здесь есть кожевельная мастерская. В обмен на необходимые им товары жители могут продавать сельскохозяйственную продукцию, вяленое мясо со скотобойни, добычу охотников и в отдельных случаях найденные ими в окрестностях довоенные артефакты. Кстати, да, город тут не маленький, поэтому полазим здесь. Давайте поторгуем. Ну, в первую очередь, конечно же, надо было бы найти. Надо было бы найти этого доктора. Короче, это не то. 53 где тут. Веревку я куплю, она всегда пригодится. Ее можно куда-то в колодец опустить, слазить туда, но в первую очередь, в первую очередь надо... Я, наверное, пойду искать доктора. Доктора Если он тут есть. Это чё у нас? О, это пять, наверное, какие-то сектанты. О, есть какие-то поселения. Поселения. Но мне, это, наверное, домик фермера. Так, так. Это, наверное, жена фермера. Да, какого-то балтаза или балтаза. Да, с этим переломом печаль полная. Так, это чубак с водой. Давай, давай, что тут написано? О, какая-то мастерская. Так. Товары, какие у него товары? Из товара у него не густо Ладно. А где вторая локация, или ее нету? По идее, что тут шериф было написано. Есть шериф, значит. Но мне там надо доктор. Где-то пес лает. А, во, во переход в следующую локацию. Так, это что? Это что? Это что? О, тут еще какие-то какие-то домики. Ну, вряд ли. То больница. Переломы, да. Никогда не получайте, ребятки, переломы. Потому что, как вы видите, это такие проблемы. Наверное, тут никаких докторов нет. Это, наверное, отель. Ну да. Или чай-то. так так так так ух ты а это еда не хочу сходим сходим какого к старику хотя я наверное сейчас уже все запись уже прекращу и побегаю в режиме не записи и поищу этого доктора потому что с переломами ходить печально Ой, до свидания. Что он еще скажет? Лопата. Ничего у него нет. Ладно. Короче, ребятки, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Я в фоновом режиме, если будет время, то я тут побегаю. Попытаюсь все-таки вылечить эти переломы. Ну и в следующий раз, конечно, же, продолжим. Поэтому всем спасибо я вроде уже сохранился да? всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем ну и все такое всем пока